Сегодня мы продемонстрируем прототип VR-тренажера по обслуживанию вертолетного двигателя. Мы находимся в ангаре. Перед нами вертолетный двигатель и инструкция, где пошагово... Описаны все действия. Шаг первый. Снимите навесное оборудование. Навесное оборудование подсвечивается. Снятую деталь положим на стол. Шаг второй. Снимите крышку. Шаг третий. Снимите кожух. Шаг четвертый. Открутите гайки и болты крепления корпуса. Гайки и болты откручены. Снимите корпус. Открутите гайки и болты, скрепляющие внутренний кожух. Снимите первую половину кожуха. Снимаем вторую половину кожуха. Так, отлично. Так, снимите часть поврежденной детали. Вот у нас подсвечивается поврежденная часть лопаток. Снимаем. Пусть полежит здесь. Вторая часть поврежденной детали. Поставьте часть новой детали на место. Вот у нас новая лопатка, обойдем двигатель с другой стороны. Так, деталь установлена. Вторая часть. Так, значит, наоборот. Деталь установлен. Теперь нужно собрать двигатель. Восстанавливаем кожу. Вторую часть кожуха. Нет, наоборот. Так. Закручиваем гайки и болты. Отлично. Корпус. Очень важно установить деталь правильно. Гайки. Кожух. Отлично. Крышка. И осталось установить навесное оборудование. Замечательно.